Заскучал с тобою тут? Ты со мною не просись. Проводи меня в Сургут, Лангепас, Ханты-Мансийск, Надым, Инту, где олени мох едят. Там зарою зверзлоту, да подальше от тебя. И заботливый остяк псу швырнет кривой масол. Кусай, кусай, твой нестяк, мой a escarica na sol.